Здравствуйте, друзья! Меня зовут Бетима Габас. Хочу поприветствовать всех участников бесплатного тренинга, пять постов, которые откроют поток клиентов. И прежде чем мы сегодня приступим, вы приступите сегодня к первому уроку, я хочу сказать несколько слов, и это очень-очень важно. На сегодняшний день социальные сети – это очень весомый аргумент для того, чтобы показать и демонстрировать, точнее говоря, продемонстрировать, насколько... какой вес имеет данный эксперт. И социальная сеть, особенно Facebook и Instagram – это очень серьезный аргумент в пользу того, чтобы показать, насколько прозрачно и насколько весомо вообще данный эксперт имеет вес вот на рынке да, на русскоязычном рынке. И смотрите, что получается совсем недавно я видела да и сейчас я вижу, когда эксперт приходит в социальную сеть, у него есть следующие состояния такие как выгорание, апатия, разочарование, усталость, и вопросы, задающие, которые он задает, это непонимание, почему меня не читают. Может, это никому не интересно, или сейчас кризис людям не до этого, или у людей нет денег, у людей нет денег. Но на самом деле э, э, люди просто не понимают саму систему продвижения в социальных сетях и знание того, что есть, что его методика, которая есть у эксперта. Э, она ему позволяет, с познанием того, как это работает, как работает сама система социальных сетей, это научиться в первую очередь посмотреть на свой проект глазами клиента, понять на самом деле, чего он хочет и дать ему то, что он хочет. Это очень важно, услышите меня, пожалуйста, научиться давать клиенту то, что хочет ваш клиент на самом деле а не то, что ему нужно на самом деле. Это очень важно. И те пять постов, о которых мы будем говорить в этом тренинге, оно касается любой абсолютной темы, любой деятельности эксперта и в любой нише. Это классный инструмент, который действительно работает везде. Смотрите, отвечая на вопрос «почему сейчас?», я сразу хочу сказать, то, что произошло в 2020 году, тот последний тренд, который взорвал весь мир, он поделил людей на людей, точнее говоря, он отбросил большую часть бизнеса именно на тех, которые не были готовы к такого, к такого рода вызовам. И этот вызов, он прежде всего… Был связан так или иначе с интернетом, так или иначе с присутствием данного проекта в интернете. И те люди, которые, а их очень-очень мало сейчас, да, всех люди, которые были, как-то присутствовали и уже себя начали продвигать в интернете, в социальных сетях, они более-менее продержались. И я недавно послушала один подкаст, в котором значит достаточно такой серьезный весомый специалист сказал следующее, что к 2020 с году года ожидается насыщение рынка онлайн-экспертами. То есть примерно у нас есть еще с вами 3-4 года для того, чтобы использовать эти моменты, чтобы уже к этому времени, когда пойдет насыщение, вы уже твердо стояли на ногах. Поэтому когда, я, когда меня спрашивают, почему сейчас, я отвечаю именно с этой точки зрения, с точки зрения того, что Нужно просто успеть для того, чтобы, поняв, как работает вся эта система, вся эта штука, зайти и получить определенную такую свою нишу в своей теме. Давайте отвечу на следующий вопрос, почему я? Потому что я являюсь пользователем вообще ПК, да, то есть компьютером более 20 лет. Это первый мой плюс. В социальных сетях я присутствую более 8 лет, это мой второй плюс. Бизнес-страницу я открыла более 4 лет, и у меня есть, дальше я приложу скрины, в котором... Я себя зарекомендовала как специалиста, который умеет продвигаться на Facebook, используя бизнес-страницу. У меня есть ключевой показатель, в котором я решила заскринить и показать, как я себя зарекомендовала более четырех лет назад, когда я решила заняться темой продвижениями на Facebook. Сейчас, на сегодняшний момент, это произошло где-то в конце прошлого года, у меня пошла какая-то трансформация, знаете, честно говоря, даже были бессонные ночи, когда я а, понимала, что а, я выхожу на какой-то новый этап, и оно связано с автоматизацией привлечения клиентов. Это очень большая тема на самом деле, потому что оно не в том понимании, когда речь идет об автоворонках и так далее. Нет. Это речь идет о том, что я очень сейчас хорошо погружена в тему о том, что человек так или иначе на большей ее части, у меня нет, к сожалению, такой такой статистических таких данных, но знаю, что в большей ее части он живет на автомате. Согласитесь. То есть мы многие вещи делаем неосознанно. И эти неосознанные вещи, они так или иначе связаны с какой-то шаблонизацией, с какими-то определенными программами, которые нам были встроены в силу каких-то причин в детстве. Ну, неважно, я сейчас не буду об этом говорить. Но в большей части все-таки человек, он как биоробот, который совершает те действия, которые его приводят к определенным последствиям. И это тело меня очень сильно влечет, и я понимаю, что, черт возьми, ведь это, эту штуку можно э, сделать через, через именно в проект э, эксперта. И я решила... Э, поняла, что в начале этого года я пришла к тому, что я себя буду позиционировать как эксперта, которая создает конструктор продающих систем, где будут заскриптованы, зашаблонизированы все запуски, и таким образом будет сделана упаковка продуктов, элементов экспертности, внешней и внутренней экспертности, то есть это тоже отдельная тема, инструментов, продаж, маркетингов пакетинга, рекламы. И таким образом, эксперт высвопоставит себе время для а, качества его жизни, да, в первую очередь. То есть он может позволить себе а, создать то качество жизни, ради чего, в конце концов, он и пришел в интернет, чтобы, независимо от каких работодателей, а, только монетизируя свои знания и опыт, а, именно приходить к этому как это сказать к этому качеству жизни опираясь на свою экспертность и это та самая мечта ради чего когда-то пришла я, я хотела и я к этому иду и она у меня сначала была некой такой призрачной а потом постепенно она стала обретать формы и я уже вот наверное в этом году буду над этим усиленно работать, весь прошлый год был создан на то, чтобы создать эту команду которая будет работать над этим и таким образом мы будем действительно проектом территории онлайн-эксперта, который будет автоматизировать систему привлечения клиентов для онлайн-экспертов. Давайте еще один момент я проговорю, значит, какие у вас есть бонусы. У вас, во-первых, и на руках у всех должна быть чек-лист, стратегия написания эффективных промопостов, это то, что является первой такой базовой такой вот инструкцией для того, чтобы автоматизировать и шаблонизировать свои, свой контент. Там вы увидите 20 Вариантов, как можно написать и как можно, опираясь на вот эти знания, писать посты для того, чтобы потом в дальнейшем их использовать в своих запусках. Дальше к ней идет видеоинструкция, вы получаете допуск, и мы, значит, решили запустить в рамках этой этого тренинга запустить акцию, значит, если вы будете очень активны в комментариях, если вы будете выполнять домашние задания, у нас будет разыгрываться одно место в мою флагманский тренинг автоматизации. Автоворонка Facebook на, кон на консультацию онлайн-эксперта. Это будет разыгрываться одно место в пакете «Стандарт». И одно место на мою двухчасовую консультацию, где я дам обратную связь по вашему проекту в любом вопросе. Два часа моего времени я дарю для одного человека, который выполнит это условие. То есть условий их два. Нужно быть активным в комментариях, задавать вопросы. И второе – это выполнять домашние задания. Домашние задания абсолютно легкие, они там... Не нужно загружаться, я вас уверяю, это не сложно. И, наконец, подытоживая наше мое сегодняшнее выступление, я хочу сказать еще об одной вещи. То есть весь бесплатный тренинг, он будет бесплатный абсолютно. Единственным условием будет то, что запись к этому тренингу и выполнению всего у вас только 24 часа. Дальше вы можете приобрести там по какой-то условной цене, по-моему, 490 рублей, то есть вы можете приобрести по этой цене, чтобы дальше применять действительно очень ценное и важное задание, которое помогут вам на начальном этапе стартануть и понять вообще, как работает контент-стратегия онлайн-эксперта. Друзья, у меня на этом все. Я желаю вам успехов в выполнении освоения данного тренинга. Пишите, задавайте вопросы, будьте активными в чатах, выполняйте домашние задания. И я вас уверяю... Это будет очень интересное путешествие, где вы для себя поймаете не один инсайт, как все это работает и как все это можно классно использовать. Всем пока!